Привет, дорогие! Я хочу озвучить немножко полезного, да, вот, на тему нашего ближайшего марафона, который будет в сезоне осень, название которого "Свобода моего народа", на такое маленькое рода большое. Почему сейчас, в контексте этого периода, этого года и в контексте нашей, в том числе годовой программы крылья, важно, важно стать частью этого марафона. В чем ценность, да, другими словами? Сейчас происходит этап пересминки циклов. В ноябре начинается. Ну, скажем так, предстарт захода энергетики 2022 года. И вибрации 2022 года предполагают э, прорастание новых программ. И Земля сейчас активно весь год архивирует программы, которые уже ей не нужны. В насфере, в насферном облаке, в коллективном сознании ей не нужны. И... Очень ценно да, на вот этой пересменке цикла, пересменке эпох провести такую, как говорится, апгрейд зачистку, да, генеральную уборку и пройтись светом. светом по каналам своих настроек системы. Мы не будем высматривать, там, выискивать, да, регрессировать какие-то искажения в рамках этого марафона. Мы будем активно трудиться через, опять-таки, легкие инструмент, который нам всем дан — физическое тело, потому что нет ничего легче в работе со стихией Земли, чем физическое тело. И с родом легче всего работать через физическое тело, природа, роды, народ, да, вот рождение, зарождение, это все, это все э, пластилин, из которого сотканы мы с вами, как биобиоробот. Такая главная ценность, это то, что мы сможем подготовить себя, да, свое поле, свое пространство к встрече с возможностью взрастить самые-самые распрекрасные семена. То есть итогом этого марафона будут не результаты, которые способны быть замечены сразу в конце марафона. Мы, мы, мы создаем почву для будущего урожая. То есть это как будто бы прополка на поле про полка на поле. Причем специально называют так «свобода моего народа». То есть не просто рода, который на уровне Муладхары, вот этот наш слой этажа ноль, а это минус первый. То есть это биосферно-региональный уровень. Это окончательные программы, которые архивируют планета, Это планетарный марафон. Поэтому чем больше людей затрагивают своими...